недалеко знакомые голоса рядом с вами чтобы поймать услышать их лучше закрыть глаза и сосредоточиться не двигаясь да вот так отлично как думаешь что управляет жизнью людей человек сам управляет не все так считают Некоторые думают, что это обстоятельства, окружающее, прошлое, что-то извне. Да, эти вещи влияют, но не так сильно. Знаешь, иногда мне кажется, что я полностью контролирую свою жизнь. Все идет, как я хочу. Но... что ну? Иногда чувство контроля теряется почти полностью. Появляется ощущение слабости, беспомощности. Это происходит, когда оказываешься в позиции жертвы. Представь, что у тебя есть две позиции в жизни. Первая – позиция охотника. В ней ты чувствуешь себя уверенно, позитивно, чувствуешь себя сильным. Вторая – позиция жертвы. В ней ты страдаешь, жалуешься и винишь окружающий мир в своих проблемах. Иногда ты не замечаешь, как оказываешься то в одной позиции, то в другой. Верно? Да, так и есть. Так вот, на самом деле можно выбирать позицию охотника или жертвы. Выбирать, с кем быть, какую шкуру на себя надевать. И как это сделать? Увидишь на примере нашего гостя. Поехали. Прекрасно. Вот стопка бумаги, вот мое перо. Посмотрите по сторонам. Вокруг густые джунгли. Джунгли. Светит яркое, жаркое солнце. Температура повышается, печет. Воздух влажный, горячий. Градусов 30, может, 40. Под ногами тропинка. Колючие кусты по бокам осторожнее. Не поцарапайтесь. Сверху свисают длинные лианы, задевают лицо. Вокруг летают насекомые, целые облака комаров, мошек. Лезут в глаза, садятся на кожу, кусаются похлопайте себя по рукам по шее да вот так душно из-за жары воздуха не хватает пот стекает по спине вискам по лбу попадает в глаза жжется одежда прилипла к спине слышите звук впереди издевательское повизгивание рычание что это аккуратно отогните колючие ветки куста и посмотрите это гиены. Большая стая. Сколько вы видите? Десять? Двадцать? Собрались у озера. Хочется пить, во рту пересохло. Но есть проблема. Гиены перегородили небольшой пляж у воды. Что делать? Может, хочется избежать встречи с проблемой? Именно так обычно попадаешь в позицию жертвы. А что, если тихо прокрасться к озеру? Вон там. Узкая тропинка сбоку от дороги. Идите к ней. Ступайте осторожно, затаите дыхание. Так, хорошо. Бах! Перед вами выскакивает гиена. Злые глаза, острые клыки, мощные лапы. Изорта капает дурно, пахнущая слюна. Она бросилась прямо на вас. Выставьте руку, или она вцепится вам в горло. Резкий укус обжигает кожу. Гиена отскакивает, мерзко хихикает и скалит зубы. Она не хочет пускать вас к озеру. Хочет поиграть, поиздеваться. Знает, что скоро жажда заставит вас вернуться к воде. Сейчас она в позиции превосходства. Она охотник, вы жертва. Быстро назад. Ай! Нога зацепилась за корень, вы падаете в черную лужу. Грязь попала в рану, сильно щиплет. В позиции жертвы начинаешь чувствовать себя болезненно, как в ловушке. нервные ощущения, Глаза беспокойно бегают по сторонам, дышать тяжело. Хочется защититься, как будто сам лес плотоядно облизывается и ждет, чтобы резко броситься и разорвать на кусочки. В роли жертвы часто кажется, что на тебя кто-то хочет напасть. Посмотрите вокруг. Справа, слева, за кустами. Из этого состояния можно выйти, если переключиться на то, что поможет войти в позицию охотника. Смотрите. За кустами массивная фигура. Любопытные, большие глаза наблюдают, сканируют вас. Зрачки вертикальные, как у кошки. Кошки. Или круглые, как у волка. Какого цвета? Синего, зеленого? Загадочно мерцает, светится. В этом звере есть что-то дикое, первобытное, как у настоящего охотника. Он излучает чувство контроля, уверенность, волнующее ощущение в груди. Его умные, дружелюбные глаза гипнотизируют, затягивают внутрь. Неприятное головокружение Хочется расслабиться Отпустить все, что происходит Как будто зверь без слов Говорит, что все будет хорошо И он об этом позаботится Ах! Легкий толчок в грудь Сердце ускоряется Все вокруг поблекло, потеряло цвет Как в черно-белом кино Зверь отсек лишние детали Которые цепляют эмоционально И мешают выйти из позиции жертвы Время течет, как в замедленной съемке. Видите что-то полезное? А, вон там, в дупле большого старого дерева. Приятное свечение. Оно вызывает теплое чувство в животе, как будто тянет к этому месту. Когда абстрагируешься от ситуации, легко найти решение. Еще секунда, и свечение пропадает. Вокруг никого. Зверь исчез. Из дупла что-то торчит. Идите к нему. Пошарьте рукой в дупле. Тут лежит лук. Какой он на ощупь? Длинный, упругий. Стрелять из такого одно удовольствие. Есть на нем прицел. Рядом лежит колчан. Кожа, из которой он сделан, теплая, гладкая. В нем стрелы, смотрите. Наконечники покрыты густой жидкостью. Какого она цвета? Желтого, зеленого? Резкий запах бьет в нос, голова кружится, тело расслабляется. Это что-то усыпляющее. Если попасть такой стрелой по гиене, она заснет. Зверь хочет, чтобы вы взяли дело в свои руки. Поставили ситуацию под контроль. Безжалостно, уверенно. Жалость бесполезна. Она ослабляет. С таким оружием вы точно справитесь с гиенами. Нужно забраться повыше. Посмотрите вокруг. Вон там отличное дерево. Смотрите, какое огромное. Метров сто в высоту, может, двести. Ветви мощные, упругие. Хватайтесь за них, подтягивайтесь. Чем выше вы поднимаетесь, тем свежее воздух. Ветерок обдувает кожу, прохладно. В голове проясняется, думать легче. Приятно дышится. Чем выше находишься над проблемами, тем меньше они беспокоят. Охотник занимает позицию, с которой эмоции не смогут ему помешать. На высоте хорошо. Как пахнет? Терпкий смолиной аромат. Коры огромного дерева. Ветер раскачивает его из стороны в сторону. Ощущение невесомости. Голова легонько кружится. Сногшибательный вид. Сногсшибательный вид. Деревья, океан, горы. Смотрите, как красиво, когда смотришь издалека, с дистанции. В этот момент лишние эмоции уходят и освобождают место позиции контроля, силы. Внизу видно озеро и стаю гиен. Отсюда, с высоты птичьего полета, они как игрушечные. Охотник может превратить любую проблему в игру. Что если представить, что стреляешь в тире, чтобы выиграть приз? За одну гиену, одну очко. Возьмите стрелу. Наложите ее на тетиву. Вот так. Замечательно. Выпрямите руку, которой держите лук. Она должна быть на уровне груди. Превосходно. Почувствуйте, как она напрягается. Уверенно направляет лук. Теперь натягивайте тетиву назад. До уха. Оперение стрелы щекочет щеку. Мышцы рук слегка подрагивают. Пресс и спина напряжены. Прицельтесь. Затаите дыхание. Какую цель выбираете? Может, та, которая ближе к озеру? Или та, что вас укусила? Три, два, один. Отпускайте тетиву. Хлёсткий резкий свист. Стрела на стеке. Гиена падает и засыпает. Вы заработали одно очко. Прекрасное чувство. Хорошо поменять пассивную позицию на активную. Сразу совсем другое ощущение. Давайте еще один выстрел. Здорово. Еще одна гиена спит. Два очка. Может увеличим темп? Посоревнуйтесь сами с собой. Охотник любит игру, потому что сам создает ее и играет на своих условиях. Быстро выхватываете стрелу, накладываете на тетиву, оттягиваете и выпускаете. Стрела поет в полете и настигает очки. Одна за другой гиены падают и засыпают. Пять очков, десять, пятнадцать. Чувство победы, воодушевление, все набирает обороты. Ну, еще один, еще! Отлично, здорово! В таком настроении вы и не заметили, как разобрались со всеми. В роли охотника время течет незаметно. И вот последняя гиена. Самая большая и самая свирепая. Стреляйте! Прекрасно! Вы попали! Двадцать очков! Ваш. У вас отлично получается, как будто вы стреляете всю жизнь. Чувства азарта, интереса, уверенности помогают быстро овладеть любым занятием. Теперь можно спуститься вниз. Скорее, к озеру. Смотрите, вокруг лежат и посапывают гиены. Вон та, самая толстая, храпит громче всех. А вон та... Смешно дергает лапой, ей что-то снится Во сне она обедает незадачливыми путешественниками, которые не смогли сыграть роль охотника Но вы смогли Вон там, видите, лежат кости тех, кто выбрал роль жертвы Подойдите к берегу Озеро чистое, прозрачное Опуститесь, наберите воды в ладони, пейте Вкусное Холодное. То, что нужно в такой жаркий день. Можно умыться, смыть всю грязь, пот, промыть рану. Такая вода быстро ее залечит. Смотрите, рана затягивается у вас на глазах. Даже шрама не осталось. Когда охотник играет по своим правилам, его раны затягиваются быстро, как в игре. Вода освежает, бодрит. Поздравляю. Вы прошли испытание. Теперь вы знаете, где роль жертвы с чувством страха, жалости к себе. А где позиция охотника с чувством азарта, уверенности. Вы можете выбрать роль, которую хочется сыграть. Для этого постарайтесь заметить, как под давлением обстоятельств снова захочется надеть маску жертвы. Переключитесь на логическое мышление или на занятия, которое дает уверенность, силу. Представьте, как на вашем месте поступил бы герой из фильма или человек, к которому вы испытываете уважение. И затем, сохраняя ощущение отстраненности, вернитесь к ситуации на своих условиях. Разберитесь с ней так, как нравится вам, а не кому-то еще.